Визит к Решелье. Борис Кушнир вел свою родословную от тех евреев, которые жили на территории Хаджибея еще рядом с татарами и турками до основания одес. Говорил, что его предки гоняли овец под стенами и недунья обрабатывали кожи и преспокойно молились Ехве. Турки сыноверцев брали дань и не вмешивались в их жизнь. Что-то вроде «плати и делай, что хочешь». Когда пришли русские, евреев чуть поприжали, но еще не сильно. Так что, если было надо, можно было себя отстоять перед властями. Кушнерами называли ремесленников, выделывающих кожи и меха. В то время, когда пращур Бориса Арон был самым старым и самым уважаемым среди кушниров, произошла одна забавная история. Арон прекрасно говорил на тюркских языках. Несмотря на солидный возраст, освоил русский. Правда, путал похожие для его уха некоторые слова. Извините за пикантную подробность, но он путал слово «живот» и ту часть тела, которую ниже спины. Как бы мне ни хотелось казаться интеллигентной, ой, но в дальнейшем придется произнести это слово, а иначе из рассказа ничего не получится. Случилось так, что когда городоначальником был герцог Решилье, некий чиновник стал не в меру отбирать еврейское население. С жалобой на это направились к градоначальнику уважаемые старые люди, среди которых был арон. Известно, что Имануил Осипович, так называли одесситы своего герцога, был внимателен к нуждам подданных, всех принимал и всех выслушивал. Выслушал он и Арона. Старец сказал градоначальнику следующее. При татарах и турках жили евреи с круглыми жопами, потому что не снимались с нас три шкуры, а теперь жопы ввалились. Зато обидчик наш себя так балует, что скоро его жопа ни в одну дверь не зайдет. Арон держал себя с достоинством, был уверен, что сказал все правильно. И хотя пришедшие с Ароном переглядывались и перемаргивались, Градоначальник даже бровью не повел. Неизвестно, посчитал ли решелье, что старец высказался так намеренно или догадался, что произошла ошибка. Чиновника, обвиненного в мздоимстве, убрали, и все были довольны. А сама эта история от предка к предку дошла до Бориса, который излагал ее на всех вечеринках уже в наши девяностые годы. Вопрос – а где стояла турецкая крепость и недунья? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. И еще ждем ваших комментариев.